В заключении возможно воссоздать лишь набросок наиболее важных частей трагического судебного протокола, который останется в веках, как хроника позора и порочности 20 века. Важно то, что обвиняемые ожидают, что трибунал объявит их невиновными в зловещем заговоре и в казнях. Они стоят перед трибуналом, как запятнанный кровью Глостер стоял перед телом своего убитого короля. Он умолял его вдову, как они умоляют вас. Скажи, что я этого не делал. И королева ответила, но они мертвы. Если вы объявите этих людей невиновными, это будет то же самое, что объявить, что не было войны, не было убийств, не было преступлений. Четыре великие нации, окрыленные победой и уязвленные своими ранами, подавившие чувство мести и добровольно предоставившие своих пленников в руки закона. Это самая значимая дань, которую сила когда-либо платила разуму.